Здравствуйте. Нравится вам заниматься? Очень нравится. Хожу? Я много лет хожу с палками, но как бы не в технике, как сказала Кристина. А сейчас, прям вот она мне все показала, все рассказала, и я рада. Теперь я буду уже других учить. Спасибо большое.